Всем привет! Новости – это давно известные вещи, только случающиеся каждый раз с новыми людьми. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это Универньюз. Сегодня ты увидишь! Жизнь без воды – будущее или выдумка? Ответ кроется в лабораториях КФУ. С днем рождения радио! 7 мая отмечается профессиональный день радищиков. Дождь или солнце? Стала известна погода на майские праздники – Напрасно думать, что первичные вещи не меняются никогда. Например, вода. И пока что на сегодняшний день вода – основой жизни. Однако, возможно, эту теорию скоро опровергнут. Так возможно ли на самом деле жизнь без воды? Узнаешь в нашем следующем сюжете. Научные труды, которые ведутся в лабораториях Казанского университета, всегда претендуют на большое будущее. Вот и аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Руслан Девятьяров, ни разу не усомнившись в работе своего исследования, представил свой доклад на Международной конференции Ломоносов-2016 в МГУ. И сделал это не зря. Молодой ученый представил работу, над которой несколько лет работает в лаборатории экстремальной биологии КФУ, и занял третье место, обойдя множество сильных соперников со всех уголков страны. Но Основная тема – это полипедиум в эндерпланке, комар-звонец, и я рассказывал про его метилтрансферазы. Это такие белки, которые чинят другие белки. Это ну, очень уникальный случай, особый, и связан, судя по всему, со способностью личинки комара высыхать, теряя 98% воды. Начинающий ученый отметил, что начало исследований уположило работа с биобанками. Именно в них биоматериал может храниться очень долго, однако все они зависимы от электроэнергии. И теперь все силы ученого направлены на возможность сохранения жизнеспособности клеток, животных и у людей без воды. А значит, и холодильники окажутся ненужными. И к тому же в будущем животные и человек смогут долго обходиться без воды. Комары это делают с помощью, пока вот точно... Мы знаем, что он использует триголозу и э, белки э, позднего эмбриогенеза, как вот, семена растений. А, вся вода замещается на сахар и вот, на комплекс сахара с этими белками. По прогнозам ученого полученные результаты его работ помогут досконально разобраться в причинах возникновения различных заболеваний, разработать высокоэффективные методы их профилактики и лечения. Аделия Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Головной мозг — одна из самых необычных загадок нашего организма. Чем больше мы его изучаем, тем больше вопросов. Один из них связан с развитием живого суперкомпьютера, и над его решением работают ученые Казанского федерального. То, что ребенок познает окружающий мир через прикосновение, давно известная истина. Более того, ученые доказали, от этого напрямую зависит развитие головного мозга. Но разгадать эту связь пытаются до сих пор, в том числе и в Казанском федеральном. Научно-исследовательской лаборатории нейробиологии развития головного мозга и нервной системы изучает уже без малого три года. И за это время здесь добились серьезного успеха. Такого рода исследованиями занимаются в мире. Есть несколько ну, спиточек конкурентов у нас есть по всему миру, и в Америке, и в Европе, в Японии. Но технологический задел, который у нас есть, он, в общем намного мощнее. Я думаю, что благодаря ему мы сможем удержаться на позициях лидера и сделать какие-то серьезные очень вещи в будущем. Гордиться молодым нейробиологам действительно есть чем. Всего за пару лет в лаборатории не просто провели ряд исследований мирового уровня, а поставили их на поток. Развитие коры главного мозга здесь изучают на новорожденных крысятах. Исследования на них интересны тем, что крысята, которым от недели до двух, соответствуют эмбриону человека на шестом-седьмом месяце беременности. То есть на них можно отследить, как развивается мозг ребенка в утробе матери, а также при преждевременных родах. Для новорожденного ребенка, а даже, точнее сказать, если ребенок недоношенный, то в формировании связей в его головном мозге важную роль играет именно наличие возбудителей, наличие внешних каких-то воздействий. Мы показываем, что окружение также играет немаловажную роль на ранних этапах. Изучая сейчас крысят здесь, вживую, мы можем потом, возможно, диагностировать некоторые нарушения в развитии мозга у человека. А впоследствии можно даже и лечить. Но это самая большая благая цель. Наших Кстати, Рустам Хазипов параллельно руководит аналогичной лабораторией в Средиземноморском институте нейробиологии. Такой формат позволяет объединить усилия и обмениваться опытом. И более эффективно использовать свои преимущества. И такого посыла внутреннего, тем чтобы заниматься наукой, таких людей единицы. Плюс к этому этот человек должен быть еще и талантлив. Казанская земля, она богата такого рода молодежью, которая, с одной стороны, не замутнена идеями материального процветания, и, с другой стороны, увлечена наукой. Вот благодаря этим ребятам, конечно, мы живем здесь и работаем. То есть на них это основа нашей научной деятельности. Александра Александров, Ленардо Валерьяров, Самые свежие новости смотри в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». <звы> Команда юридического факультета КФУ заняла первое место в конкурсе «Модель Международного уголовного суда». Победители выступят перед действующими судьями в Международном уголовном суде в ГААГе. На Кремлевской набережной официально открылась площадка для воркаута. Всех желающих ждут мастер-классы по популярным фитнес-направлениям. В Казани впервые создали экскурсию для мужчин. Экскурсия включает посещение стадиона «Казань-арена» и международного конно-спортивного комплекса «Казань». 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал свое уникальное изобретение. Немного позже его прозвали «Радио». Так, день 7 мая стал профессиональным праздником работников всех отраслей связи и радиотехники. Подробнее узнаешь в нашем следующем сюжете. В середине аудитории находится передатчик-вибратор. У меня же здесь приемный аппарат. Я присоединяю к трубочке с металлическим порошком, благодарю вас. Вертикальный провод, это увеличивает чувствительность приемника. Итак, прошу, Петр Николаевич, дайте три сигнала. Хорошо. Включаю. Так, 7 мая в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Сегодня радио — это одно из самых популярных видов средств массовой информации. В настоящее время появляется множество тематических радиостанций. Например, в конце 2014 года студенты Казанского федерального федерального университета, создали свое молодежное радио UFM, которое сегодня вещает не только в интернете, но и в самом часто посещаемом и месте в деревне универсиады. Для меня работ на радио это, наверное, такая сбывшаяся голубая мечта. Конечно, пока еще радио не такое масштабное и студенческое радио, но это первая ступень. Очень круто, что мы не стоим на месте, что мы развиваемся. И вот буквально недавно и это очень приятно нам мы стали вещать в деревне Уверсиады, и, понимаете, это 7 тысяч людей, или сколько там их в деревне очень много студентов. Не секрет, что у молодежи свой взгляд на творчество, поэтому студентам легко приносить в эфиры радио новые и свежие идеи. В декабре 2014 года проходил кастинг на радио ЮФМ, где и отбирались самые лучшие ведущие. значит Давали две программы, которые я должна была зачитать в кабинке. Там было очень душно, но я немножко волновалась. Но в принципе у меня как бы я часто нахожусь на сцене, и, то есть какого-то такого особого прям волнения не было. Я узнала о кастинге, который проходит на ЮФМ, и решила создать какую-то передачу. И захотелось именно утреннюю создать, потому что сама с утра задаю, тяжело. И захотелось будить казанцев весело, задорно, и вот в голову прям сразу пришло такое название Утруда. Помимо программы «У труда» на ЮФМ появились такие рубрики, как пленки сансары», «Борода», «Десерт», «Будь в форме», «Кунаки» на ЮФМ. У нас недавно на радио ЮФМ прошел кастинг, мы набирали новых ведущих. У нас сейчас идут, идут недели, когда мы постепенно включаем программную сетку, и они а, либо сами да, уже самостоятельно входят в и создают свои программы, эти программы вещаются у нас на радио, либо они идут вместе с уже радиоведущими, которые у нас есть на радиостанции, и проводят все различные программы. Стоит отметить, что за время существования студенческого радио в гостях UFM побывали известные люди. Это Руслан Мазитов, ведущий на канале ТНВ, Эдуард Айткулов, арт-директор ночного клуба, шоумен и ведущий Руслан Шарафуддинов, Мунир Ахмаев, звезда татарской эстрады, Митя Бурмистров, популярный битбоксер и музыкант и многие другие. UFM не только знакомит слушателей с новостями интересного, интересной информации, но и дает возможность творческой молодежи пробовать себя в роли родильщика. Привлечение новых лиц, новых идей, наверное, креативную молодежь, это интересно, это новый опыт, и тем более, когда человек владеет ораторским мастерством, он любит говорить, и он любит говорить интересные, интересные вещи, это всегда замечательно. Телеканал смотри поздравляет радищиков с их профессиональным праздником. А студенческому радио ЮФМ желаем высоких достижений и новых побед. От Дили Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Все ближе и ближе один из самых главных праздников России – День Победы. В его честь по всей стране проходят праздничные мероприятия и акции. Одну из них своими силами организовали студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. А Георгская ленточка – это символ победы, это не флайер, это знак воинской поэтому мы должны гордиться тем, что право носить символ победы на предыдущем. А ты уже построил планы на майские праздники? Ты готов насладиться весной и наконец-то восстановить силы? Тогда тема погоды станет для тебя актуальной. Смотрим! За окном долгожданные майские праздники. И почти каждого из нас посещает мысли о том, как и где провести выходные. Кто-то планирует организовать себе поездку на дачу. И, безусловно, многие посетят ряд мероприятий в День Победы. И, кстати, вопрос погоды является одним из самых обсуждаемых. И метеоролог Казанского федерального уже готов ответить на него. Погода на майские праздники ожидается комфортной, хорошей. В дневные часы температура будет подниматься до 20 градусов. И ночью будет теплым достаточно, 10 градусов. Переменная облачность, солнце будет. Мы будем находиться в области высокого давления, то есть в антиклоне. И поэтому погода данная, она даже лучше климатической нормы. У нас сейчас теплее, чем было бы по средним многолетним данным на 2-3 градуса. Слабые ветры, погода хорошая. На сегодня у меня все. Помни, отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Пока!